Ребята, вот я уже в Техасе, буквально полтора дня я уже разгружаю тачки. В Техасе я давно не был, еду сейчас в Хьюстон, подъезжаю, до этого был в Сан-Антонио. Здесь я уже когда-то давно бывал, год назад, наверное. Погода шикарная, не как в Калифорнии жарище, но в принципе как раз самое удовольствие работать в такую погоду. Я приехал на трак-стоп, пойду умоюсь, то ли схожу и поеду дальше. Еще остается до Хьюстона мне буквально пару часиков. Выгружаю тачку Какие-то собираю И еду в Даллас После Далласа в Вайомин Короче, грузов уже набрали очень много, ребята Просто некогда Некогда их обслужить всех Но буду стараться Так, так, так Какой-то модный трак, стоп, смотрите Вот вам, ребят, смотрите, просто для примера Вот смотрите, сколько сейчас стоит траков Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать Четырнадцать Четырнадцать траков, мой пятнадцатый И я только один вожу тачки, видишь? Видите, ребят? Только я один. Из 15 траков один. Так что кархоллеров крайне мало, потому что они очень дорогие. Вот этот Драйвен можно купить новый. Я не знаю, сколько он новый. Ну, 1050 70 я думаю, новый такой стоит коробок. Б.ушный. ну, просто в идеальном состоянии. Тысяч за 15-20 за можно взять. Примерно такой порядок цен. Кархоллеры... Меньше 250 новый не найдете, но бэушный, соответственно, меньше сотки, нормальный тоже не возьмете. Вот такие цены, ребят. Короче, чувак, хитрый, говорит, давай я говорит, загоню в гараж, а потом я тебе кэш отдам. Я говорю, нет, чувак, как не пойдет? Ты мне сначала дай кэш. А он говорит: да нет, давай я загоню. Выгони сюда хотя бы, я сюда выгнал. Он говорит, давай я загоню. Я ключ забрал, в карман убрал. Я думаю, ну, он пускай загоняет. Но вдруг заведется. Она не заведется. Не заводится. Он говорит, блин, она не заводится, дай ключ. Я говорю, чувак, я тебе не там ключ. Ты мне сначала заплати, он говорит, да, я тебе заплачу потом. Типа потом выйду оттуда. Я говорю, чувак, это private property. Вот это. Территория, это твоя территория, частная. Какого фига ты мне потом вообще будешь платить? Ты мне из каждого свидания и все. Я говорю, если ты мне не будешь платить, я сейчас загоню обратно. If you don't have a cash, I can put inside your car. Inside in my trailer. Вот так я ему сказал. Я просто не, не снимаю, вы часто говорите, а что ты не снимаешь? Типа, ну потому что, ну, как-то мне неприлично. Когда будут качели, как, ну, напряженка реальная, тогда я буду снимать, а пока, ну, как бы вот он. А, он пошел. Окей. Он не хочет нести кэш. Он пошел куда-то звонить Я тогда ее поставлю в мой трейлер Потому что знаете, какая тема, ребят? Я вам сейчас расскажу Если полиция он вызывает, то Если эта тачка стояла у меня на трейлере Еще на трейлере То эта тачка моя Поскольку он не хочет платить Я ее сюда поставлю обратно Он там кому-то звонит Ну и пусть звонит Я ее сюда обратно ставлю, все И теперь, даже если полиция приезжает Извините Ты у I think you, you wanna call Нет, он ты Сейчас отдам тебе, я дам тебе кэш. Ну хорошо. Короче, я не знаю, ребят, какой-то он реально мутный. Мутный, реально, тип, мутный. Не хотел бабки отдавать. Знаете, в темно, его территория. думаю, мало ли что, сейчас не отдаст мне, что мне делать. Что мне делать? Потом мне, мне диспетчер скажет. Чувак, это твои проблемы. И будет прав совершенно. Так что деньги прячу и поехали. А он причем, знаете, что начал говорить? Я, говорит, сейчас сверю, я хочу туда внутрь загнать. Я ему здесь ее оставил, говорю, чувак, осмотри машину, все ли в порядке. Он ее смотрел фонариком, посмотрел, говорит, вот здесь повреждение. Я говорю, оно было. А, ну да, хорошо, ну, то есть он эту тачку хорошо знает. А потом говорит, я хочу Майло сверить, загнать внутрь. Я говорю, а что тебе мешает здесь это сделать? <laughs> Такой, блин, хитрый жук. Ну так же, ребята, он бы ворота закрыл, а потом сказал... Сейчас, сейчас, я тебя дам, сейчас я тебя дам, сейчас я тебя дам. И потом закрылся и с задней стороны уехал и все. А может быть, этого не произошло бы. Может быть, все было бы нормально. Может быть, я паникую зря. Но я не хочу рисковать, я не хочу на себе это испытывать. Кто-нибудь другой, пускай его, честность, как бы проверяет, да? Загоняю и поехали. Друзья, я нахожусь в Техасе, город Хьюстон. И сегодня у меня выходной. Я делаю рестарт на локбуке. Ну, в общем, занимаюсь мелкими делами по траку. Смотрите, какие у меня на сегодня планы. Как-то раз... Пару дней назад я ехал, уже ночью я вам не стал снимать. И у меня вот отсюда полился тосол. Вот здесь, где и пьюшка, где маленький двигатель находится, который мне греет ночью. Чтобы не заводить основной, я его завожу. И я понял, что у меня оттуда вытек тосол. Резко поднялась температура. Я все заглушил. И начал мудрить. Мудрить я начал таким образом. Я просто взял, ребята, и закольцевал. Вот здесь таким образом. Видите? Вот. Вот эта трубка идет туда. А я все это дело закольцевал. даже вздулись немножечко шланги. Закольцевал и туда не пустил тосол. Поняли, да? Соответственно, туда не пошел тосол. Я залил воды. Сейчас у меня здесь вода на перемешку с тосолом. И мне сейчас необходимо устранить эту течь. Я сейчас буду. Смотреть, потому что в прошлый раз я не смог ночью ничего увидеть. Этот двигатель, где-то из него течет, какой-то шланг, возможно, выбило. Также я купил вот такой ган, пистолет, грис-ган называется, мини-грис-ган, маленький, маленький ган для того, чтобы тосол, ну, или, ой, тосол, солидол, или как его грис называют в Америке, красный купил, высокий температур, надо смазать весь трак, трейлер, пройтись, смазать мой форк лифт. Ну, короче, буду заниматься делами, в выходной, ребята, не буду лежать на печи. Вот и все, ребята. За снял защитные кожухи. Блин, двигатель, видимо, давно никто не мыл, не обслуживал. Надо, наверное, здесь масло заменить. Масло я проверил. Надо, наверное, поменять его. В общем, вон тот патрубок. Вам его не видно? Радиатор, все дела. А вон тот патрубок. Сейчас я его сниму. Он треснутый. Вот эта защитка была отсюда. Здесь еще одна защитка была. Я это все дело снял. Такой он дряхленький, старенький, но, ребят, вот эта установка стоит 5000 долларов, чтобы вы понимали, представляете? 5000 долларов. Во-первых, она экономит вам топливо, во-вторых, ну, соответственно, весь двигатель не заводит, такой тряски нету, а его почти не слышно, а он работает в автоматическом режиме, когда нужно заводится, сам глушится. Ну, короче, ерунда, сейчас разберусь, сниму и воля. Ребята, кое-как я снял этот шланг, очень неудобно, плюс вот такие хомуты стоят, которые нужно отжимать. Сейчас пойду куплю нормальные хомуты. И вот смотрите, видите, где, где пробой был. Вот здесь. В самом неудобном месте, неудачном. Ну что, ребята, вот и самокат пошел в ход. Поскольку я на траке сейчас кататься не могу, 34 часа он должен стоять просто. У меня рестарт на локбуке. Это значит, что 34 часа без движения. Я должен простоять, потом откроется новый шифт, я смогу снова ездить 70 часов в течение 60 или 70, точнее 6 или 7 дней, не помню точно, но не важно, не важно, у меня там все показано. Короче, самокат выгнал, первая проба сейчас пойдет, ребят. Мне надо купить запчасть, взял рюкзак, включая его, здесь как-то еще можно включить Bluetooth и музыку включить. И все, и погнал, вот, ребят, держатель, сейчас камеру прикреплю и поехали с вами за запчастями. Видели, да, на грузовике, говорит, мне нужна помощь, я говорю, что тебе надо? Он говорит, ты можешь, говорит, коннектинг сделать? Мой телефон и мой, и мой говорит, этот, а, мой автомобиль. Моя магнитола на автомобиле. С какого фига он меня спрашивает? Может, он видит, я современный, у меня телефон, у меня видеокамера, самокат электрический. Значит, я должен уметь и подключать телефон непонятно. Хочу спрашиваю здесь, вдруг у них есть. Нет, они только меняют масло. Поехали дальше. В общем, ребят, смотрите, я пришел в магазин, говорю, дайте мне вот такой шланг. Он говорит, а на какой машину? Я говорю, да неважно на какую, иди посмотри на складе, что-нибудь подобное есть. И он мне дает, представляете, точно такой же размер, немножко подлиннее шланг, всего лишь 12 баксов. Я его взял, сейчас поставлю, также купил под него уже нормальные, нормальные зажимы. В общем, супер. Ну что, ребята, вот я и прибыл. По-моему, крутое транспортное средство. Ребята, учитывая то, что до магазина ехать где-то 4 мили. Соответственно, туда 4 мили, обратно 8 миль. Да? А у меня он двигается со скоростью 18 миль в час. Где-то это у нас ну, 25 км в час. Ну, довольно быстро. Я туда доехал минут за 10-12 и обратно. Сэкономил долларов 20 на такси, ребят. Пешком бы я не дошел, 4 мили это все-таки... Где-то 6,5 километров Ну, дошел бы, но очень долго Вот такая вот история Пойду чинить дальше Решил сегодня в отеле переночевать Знаете почему? Потому что мне нужен Wi-Fi Мой трак стоит вот за этим зданием То есть я ровно прям чуть прошел и все Все, ребята, для вас Просто вынужден страдать, жить в отеле Не в траке, не работать А вот вечером Отель, кстати, классный Ух ты, здесь вкусно так пахнет Хороший ответ. Чистый, модный. Потому что, ребята, мне нужен Wi-Fi. Мне нужно ролики для вас запланировать. Завтра понедельник, а я ролик еще не выложил, не готов. он готов, его просто нужно скачать. Человек мне его смонтировал. Так что, ребята, поменьше давайте критики. Видите, я стараюсь для вас, деньги трачу, отель снимаю. А в ответ много, конечно, хороших комментариев, но куча критики, которые... Вот, она мне как бы нафиг не нужна, ваша критика. Честно -то говоря, если вам признаться, потому что ах, потому что я донаты не собираю. С вас ничего не беру. Бесплатный вот фильм, смотрите, как тут в Америке. Не нравится? Не смотрите. Все очень просто. А я пойду купаться. Вот. Время 10 врет. Не 10, сейчас меньше. Что тут у нас? О, нормально, смотрите. Чик -чик -чик. Ну, ребята, иду сейчас на тракстоп со стирки вещи нужно забрать знаете что я вам хотел сказать я сейчас монтирую ролики, не монтирую, я их загружаю на компьютер с видеокамеры и потом переправляю, переправляю для того чтобы монтировать я посмотрел свой ролик, который я сейчас записал в номере, когда я говорил о том что не нужно писать плохие комментарии и он мне не понравился, поэтому еще раз доходчиво и четко объясняю пишите что угодно, но я хочу сказать о том, что я просто буду банить, блокировать, удалять всех хейтеров, вредителей, неприятных личностей и так далее. То есть мне пофигу на то, что вы там, свобода слова, там, что там еще, вы пишете часто, а что ты там удаляешь? Абсолютно все равно, ребята, мой сайт, мой YouTube, я YouTube вообще весь придумал, вы в курсе или нет, когда еще жил в России? Мой YouTube. Моя страница, поэтому я буду делать то, что захочу. Просто буду удалять, банить, блокировать, все. Поэтому нет смысла хаять, какие-то гадости писать, материть там, обзывать. Вообще никакого смысла нет. Да и более того, я не понимаю, ребят, вы что за мазохисты такие некоторые? Сами говорите, что ерунда, фигня, невозможно смотреть. И сами себя заставляют смотреть. Не надо смотреть. Все, пусть у нас будет три человека, я мой друг. И мой какой-нибудь подписчик незнакомый. Но всем все нравится. Все классно. И никто ни на что не жалуется, ребят. Понимаете? Чем какие-то непонятные люди, которые с левых страниц строчат какие-то гадости, пишут, ну, блин, ребята, вы чего? Такого мне не нужно. Ребята, иду вот по парковке, надо вещи просто в трак закинуть и потом пойду в отель. О, кошка кошку вообще крайне редко видишь. Смотрите, какой трак увидел. Офигеть крутой, да? Видите, какой он длинный? Потому что у него здесь полноценная огромная кровать, кухня, душ, туалет. Все, что угодно. Смотрите, какие баки у него огромные. В общем, такой трак новый стоит. 300 или 350 штук. Очень крутой, очень красивый. Hello. What's up? Because I want. No, I will stay here. Why not? You can call police if you need. You can call police if you want I okay, recording I will be recording Because I want I will be recording Yes No, I will be here Прикиньте, Вышел Вышел мужичок, что ты снимаешь Блин, я хотел сказать, что у тебя красивый трак Но после того, как он начал, короче, боковать меня What? What? Что ты хочешь? Я просто записываю. Бикот, beautiful truck. Бикот, beautiful truck, I'm just recording. I'm just recording. <laughs> короче, я не знаю, что ему надо. Он, короче, начал кричать, что... <laughs> короче... Yeah, yeah, странный тип короче, ребята, я ему хотел сказать, что у него красивый трак но поскольку он возмущается и типа выделывается я даже не буду это говорить, ну ладно, пойдемте дальше, чем мне стоять короче, вы поняли, да? офигеть просто, реально у чувака классный трак красивый, может он своровал его <laughs> вот, пожалуйста, ребят, не хочу ничего говорить, но вы сами видели кто этот мужичок был я ему сказал, что что ты снимаешь, что ты снимаешь если был бы нормальный ну, вышел бы нормальный мужик и сказал бы а что случилось, почему вы записываете я бы сказал, чувак у тебя красивый трак, очень. Если можно, расскажи немножко больше о нем. У меня нет такого красивого драка. У меня вот такой скромный трак. А он, блин, букует. Чуть ты снимаешь, Орёт, а -а -а, орет, блин, дебил, да, какой-то сумасшедший. Я говорю, ну и я тогда начал тоже быковать. Чуть ты снимаешь, я говорю, потому что я хочу. И типа, давай-давай-давай, я говорю, ты можешь, что-то орет. Я не понимаю его, короче. Половина я его не понимал, о чем говорил. Я говорю, ну хочешь, че ты снимаешь, что тебе надо, типа, чего ты здесь стоишь? Что ты здесь стоишь? Не стой здесь, он мне говорит. Ты что, блин, дурак, что ли? Я хочу, там и стою. У нас везде можно стоять, правильно? Я не знал, что у вас не везде можно стоять. Ну, короче, я говорю, если хочешь, позвони в полицию. Я не буду звонить в полицию. Не подходи, не подходи ко мне, не подходи, короче. Жена его вышла. Блин, странные типы. А другой, другой мужик говорит, он на другом мужику мужик другой подошел. Что случилось? Я говорю, просто снимаю, потому что ты красивую траку видел. Хочу заснять. Блин, странно, ну ладно, я думаю, что не стоит из этого как бы трагедию сделать, ну просто, чувак, не привык, ну трак на самом деле крутой, ну короче, к чему это, я говорил о том, что трак стоит больших денег, ну я не знаю, ребят, насколько это трак такой правильно покупать, но, ну видимо, ему, он считает, что правильно, видите, он с женой ездит, видать, вдвоем рулит, если постоянно ездить и вдвоем там, и на нем, конечно, можно зарабатывать, но это, блин, жить надо в нем, я так не хочу, я хочу путешествовать, кататься, заработать поехал, заработал, поехал ну, ладно, так, вечер раскладывай, пошел вот отель друзья, всем доброе утро или мне доброе утро, а вам добрый вечер вы ведь вечером смотрите ролики в общем, у меня раннее утро около 7 утра я приехал в автосалон Porsche скинуть Porsche они открываются в 7.30, поэтому я немножко раньше приехал, разгрузился, Porsche стоит там жду, когда кто-нибудь придет подпишет мне документы Думаю, пока куда перепарковать трак, чтобы не мешать на полосе. Ну, в принципе, здесь три полосы, стоять-то можно, но нет, видимо, некуда встать. Хотя прогуляться можно, посмотреть, может, там что-то есть. В общем, пока никого нету. Тишь. Да гладь. Я приехал, совсем было темно, быстро выгрузил. Каен. Сейчас у меня ребята по плану, я сейчас нахожусь в Юстоне, мне нужно отсюда забрать Хуракан, Ламборгини и Феррари, а после этого я могу стартовать в Даллас, 3 часа езды, а в Даллас у меня много разгрузок, погрузок, гружусь и выезжаю из Далласа в Висконсин, по пути заезжаю в Иллианойс, примерно вот такой план, в автосалоне грузится одно удовольствие, ребята. Вот здесь кофе машины, есть снэйки всякие разные. Точнее, разгружаться. Жду. Сказали, сейчас какой-то Брайан пройдет, sales менеджер И он примет мой автомобиль. Никто другой принять не может. Ну ладно. Что же, попью кофику, пока подожду. Итак, ребята, чтобы мне не вести машину дальше, здесь надо часа два потерять. Но мне все это дело дороже стоит. Поэтому я ее оставляю машину вот здесь. И так называемые локольщики ее где-то за 100 баксов у меня заберут. А я ухожу дальше. Ребята, это Хьюстон. Смотрите, как здесь красиво. Цветочки, такая вот аллейка, отдельная полоса для автобусов, пожалуйста. Там какой-то фонтан красивейший. Жалко, я здесь не погулял, но я просто стоял немножко далеко от центра. сейчас я в самом центре. Еду забирать в Ламборгини Хуракан. Помните, да, такой я уже брал несколько раз. Давно их не было. Сейчас заберу и потом поеду забирать Феррари, ребята. После Феррари я еду на Даллас. Здесь три часа езды. Там у меня основные загрузки, погрузки. Весь день сегодня буду занят. Надеюсь, сегодня успею, но если нет, то завтра не будем загадывать. Но я, конечно, в тачках разбираюсь очень сильно. Я, короче, приехал сюда забирать Lamborghini Хуракан, это называется. Я думаю, ну джип, наверное, подготовился. Знаете, да? А это оказался Урус джип, а Huracan это вот такая. Офигеть, ничего не понимаю вообще в машинах. Но, как видите, даже это мне не мешает работать на работе, связанную с тачками. Ладно, грузим и погнали. Ну что, ребята, примерно вот так эта конструкция должна выглядеть. Дополнительно цепями скрепил новые красивые цепи сейчас посмотрим, как это все работает естественно, никакого провисания сразу нет на гидравлику нагрузка уже меньше сами понимаете, на гидравлике все это дело висит особенно, когда тяжелая машина такая, как вот Lamborghini, например ну, это, конечно, небезопасно так что дополнительно, да, дополнительное время приходится все это дело крепить все это дело цеплять уходит на это достаточно время, но, ребята, одеваться некуда, такая работа, что сделаешь можно подумать, как ты их Постоянно там оставлять, но не знаю, насколько это получится у меня. В общем, машину эту, наверное, на второй этаж кидаю. И поедем дальше. Да, нагрузка, конечно, меньше, ребята. Практически в горизонтальном положении находится. Можно было еще потянуть, но я посчитал, что достаточно. И понимаете, самое что главное, это нужно было сделать раньше. Вот видите, я все полозы смазал, прошприцевал. Это нужно было сделать раньше. Знаете почему? Потому что нагрузка, представляете, какая? То есть вы понимаете, да, о чем я говорю? Если у нас сзади автомобиль, вся нагрузка идет на заднюю часть платформы, соответственно, петли просто колоссальная нагрузка. Поэтому нужно стараться максимально, как бы вер... горизонтально эту платформу выставлять. Ну, в общем, вы поняли, о чем я надеюсь. Итак, приехал в автосалон Ferrari Забирать Ferrari F8. Может быть, даже вот эта вот белая стоит. Сейчас ВИН номер сверим. Это F8 или нет? Я не разбираюсь, ребят. Вы шарите? Нет, это не она. Ладно, пойдем спрашивать. Зали, якобы вот эта машина моя, но что-то у меня ВИН-номер не сходится по документам. Сейчас надо уточнить, потому что сейчас заберу не ту, ребята, это будут мои проблемы, потом я буду виноват и повезу обратно. Интересно, она на наполовину электрической, что ли? Что она здесь заряжается у нее? Аккумулятор может просто заряжается. Просто какая краска страшная. Не краска, а это пленка стрёмная. Внутри все, смотрите, убитые здесь. Видимо, она не ездила, я думаю, лет, лет, лет 4. Внутри какие-то баки, закиси, перекиси азота, перекись водорода. Ладно, сейчас жду, уточню. И потом забираю, едем дальше. Да, ребята, с цепями, конечно, немножко подольше. Нужно убить время для того, чтобы их натянуть, хорошо закрепить. Но это, конечно, намного безопаснее, потому что... Ну, потому что безопасно, потому что это так должно быть, ребят. На новых трейлерах уже вот такие цепи идут также как бы дабл, две цепи. Поэтому это нормально. Сейчас поднимаю, загружаю. И едем в Даллас, ребята. В Далласе, как мне сказали, из всего Техаса 75% грузов идут оттуда. Поэтому там у меня все и машины, остальные. Сейчас, ребята, разгребаю здесь, подметаю, убираюсь, жду, когда они выдадут мне машину. И вдруг слышу звук такой, бабах. А этот чувак уже заезжает. Чуть-чуть не поцарапал, представляете, диски? Или поцарапал. Блин, вот царапина есть. А что за царапина? Надеюсь, что она была. Что это не он сейчас сделал, потому что он бабахнул прям сильно. Я говорю, куда ты есть, чувак? Стой, стой. А, да, оставить здесь? Ну, конечно, оставить. Это не твоя работа. Иди продавай тачки. Все хорошо получается, суть потому, что я у тебя забираю. Ее. Все. Очень высокая, ребят, машина. Но, в принципе, у меня там будет узкие машины. Это Range Rover SVR. По-моему, у Академика он в обзоре был, да? Вот SVR. Не знаю, что это значит. Вы напишите в комментах. А я поеду дальше. Вон мои конусы помогает мне. Вот под мостами, пожалуйста, ребята, отдыхающие. Ух ты, у него какая палатка двухкомнатная, огромная. Это все еще Хьюстон забрала Land Rover, Закатик еще один упал. Подзаработать забрал. Все, теперь уже едем на Даллас. Друзья, наконец-то я прибыл в Даллас. Сейчас я еду в автосалон Карма. Карма. Есть такие вот такой автомобиль вообще в России, ребят? Карма, Вот я эту карму забрал на заводе и привез в Даллас в их автосалон. Сейчас буду выгружать. Надеюсь, что у них есть здесь зона специальная для разгрузки, потому что у многих не бывает и вообще непонятно, каким образом разгружаться. Приходится прямо на дороге. Это не всем, конечно, нравится. Но... Наконец-то я, ребят, приехал выгружать автомобиль карма. Вот про этот автомобиль спрашивал я, есть ли он в России или нет. Он наполовину бензином, наполовину электрический. В общем, кое-как я его выгрузил, он стоял вон там, в самом верху. Выгружал два автомобиля, чтобы вытащить его. Я его несколько раз перегружал, ребята, и вот чем плохо. Там рукой заденешь, там рукой заденешь. Остаются от рук, от моих пятна. Поэтому сейчас я его быстренько протру. Потому что автомобиль новый. Не очень хорошо так сдавать. Сейчас я быстренько его так тряпочкой. Вот видите, от моих лап. Как бы ты руки не чистил, не мыл, все равно будут какие-то пятна. Это что, он хочет, чтобы я туда заехал, что ли? Внутрь здания прям, ну дает. Они не хотят дорогую машину оставлять. Ладно. Пускай смотрит тогда. Или он сам может будет, надеюсь, заезжать. Не, не очень-то я хочу. Кинопарк Все, прощаемся. Поехали дальше, ребята. Время темно уже. Время поздно, темное. Смотрите, какой красивый закат. Все такое нежно-розовое Поехали в Манхейм, там нужно забрать Манхейм, ребята, аукцион Там ездят автомобили Надеюсь Не надеюсь, я уверен, что он еще не закрыт Но надеюсь, что тачку я смогу сегодня найти Возьму самокат и на нем мы с вами покатаемся, поищем Погнали Смотрите, как будто Ершов попал У чувака подсветка была внизу Ершовы тоже так чудаки делают Не знаю зачем Асфальт подсвечивает разными цветами Кочки Ершовские Ребята, подъезжай на Манхейм Даллас Это просто что-то Невероятно, он такой огромный Это здесь самокат 100% нужен, ребята, потому что Смотрите, он работает До 10 Тачек куча, куча кархоллеров Все стоят, что-то грузят Офигеть Так, а где мне пристроить? А, здесь еще куча ночует людей, точно Вот почему так много людей Почему так много машин Ночует, точно Здесь где-то полтора дня разрешено, а дальше Тебя могут эвакуировать, если заметят Как раз рестарт, чтобы ты сделал на Но у меня он сделан уже полный Так, где мне припарковаться? Вы что, мне мест не оставили, что ли? Офигели? Вот вроде какой то есть, да, местечко? Мне очень хорошо, конечно, что Я здесь стану на выезде Но куда деваться? Так, ну что, достала Своего помощника Едем искать, где же здесь Офис для начала, а потом уже поедем Искать на нем машину. Вообще кайф, ребят. Представьте, сколько я время экономлю. Смотрите, сколько тачек. Ну да, здесь многие спят просто. Припарковались и место занимает. Сейчас спрошу этого мужика, где офис. Маска обязательно. Я говорю, да ладно, чувак, мы на улице. Не, не, маску, иди принеси маску, сходи в машину. Короче, такие странные. Знаете, все, везде свои правила. Ну ладно, что, несложно, съезжу в машину. Возьму маску и поехали дальше. Почему ты Потому что это моя работа, и это, что я должен не Короче, какая-то женщина, что-то с ней не в порядке. Мужик нормально объяснил, что надо. Смотрите, как она волнуется, смотрите, как ногой трясет. А, 63. Здравствуйте. Короче, ребят, я поеду пока на самокат Самокат свой отвезу Короче, они сюда не пускают, оказывается На территорию, на самокате А плюс еще женщина, вообще, вы видели, как она Ножками дрыгала Курить ушла, я думал, она уезжает Я думаю, сейчас пойду с ребятами договорюсь Они мне хоть объяснят Она реально просто не объясняет Не то, что я там английский не понимаю Она не объясняет, она злая такая я Не знаю. Я вам снимал, когда нет, когда я внутри был Такая она злюка, вообще Баба Приехал в автосалон, забирать тачку. Смотрите, какие здесь машины. Ребята, обклейкой занимаются. Сейчас мне выгонят Мерседес. Вот, ребят, пожалуйста, все без масок. Короче, везде свои правила, каждый их сам устанавливает. Кто-то прям категорически без масок, а кто-то строго-строго, чтобы каждый даже на улице. Ладно, сейчас они меня выгонят Мерседес. Я пойду, наверное, пока выгоню Land Rover чтобы мне мерседес вот сюда загнать видите ребята обклейкой занимаются у них даже мусорный бак обклеен это видимо пленка лишняя оставалась такая же как у Давидыча да, по моему автомобиль мусорные баки в <лазв> Америке таким обклеены видите. скромное здание никакая им реклама не нужна и так народ знает ладно, пойду заниматься ой, красивый бампер, ребята ну посмотрите, ну какая красота Смотрите, сколько у них здесь тачек. Феррари, Феррари, Феррари. Я не знаю, на сколько миллионов. Ролл-Фройсы там. Офигеть, Ламборгини. Вот видите, ребята, вот такие низкие автомобили с длинным капотом, они просто идеальны. Они прям... Сделаны под мой трейлер, понимаете? И здесь места очень много, и здесь. Обычная машина вот здесь стоит, а здесь, посмотрите, на целый метр. Практически я могу все автомобили сдвинуть сюда. Понимаете? Смотрим спереди. Спереди аналогичная история, видите? Я прям впритык практически ставлю. О, сколько места. Просто идеально, идеально. Все, и таким образом у меня вот тот автомобиль Lamborghini. Хуракан. Я его тоже пододвинул максимально вперед. Таким образом, у меня два автомобиля прям полностью садятся на вот этот fifth wheel. Супер. Сейчас я хочу Land Rover попробовать вот сюда загнать. Уместится, не уместится. Если нет, то буду еще выше вот эту рампу поднимать. Ребят, слышите, что он говорит? Это аукцион проходит. Вот он что-то говорит. Короче, я не буду туда заходить, мне некогда. Мне надо скорее на Customersers узнать, где моя тачка стоит. А, вон он, вон он в этот говорит, офигеть, он быстро говорит, вон там тачка, ладно, зайдем потом, там тачка, они ее показывают по телеку и говорят, -др -др -др -др -др -др, типа а там 5 копеек, л -л 6 копеек, кто больше -ля -ля. так ладно, я иду на customer сервис. мне надо уточнить, где моя тачка, короче, ребята, они начали волноваться, что я видео снимаю, подошли ко мне, говорят, ты что, видео снимал, я говорю, да, они говорят, а зачем, я говорю, отправить своим друзьям в Россию. А -а. Я говорю, просто отправил своим друзьям в Россию. Типа, я уже сказал, уже отправил. Значит, меня не могут заставить удалить. Поэтому я говорю, я отправил своим друзьям в России. А -а. И все. Такие дела. Кому подойти? Непонятно. Сегодня у нас среда. А, нет, вторник. И видимо, по вторникам у них проходят аукционы. Со, с масками здесь все строго. Даже на улице заставляют надевать маску. Вот у них есть такой. На Манхэме, видимо, недавно сделали, потому что раньше я не видел такой вот персональный, собственный навигатор они разработали, по которому я могу найти свой автомобиль. Вот я иду туда, ищу пост 2, он сказал, второй пост. Где он есть, не знаю, но будем стараться найти и поеду загружать, потом мне еще Dodge Viper сегодня надо забрать, и уже выезжаю на Иллианойс, а оттуда уже нашли мне кучу автомобилей, ребята автомобилей больше на самом деле, чем я могу обслужить, чем я могу довести, чем я могу обработать естественно их больше, но мало того, что их больше, так еще и их в таком количестве, что за неделю, за две можно найти автомобиль, который я повезу соответственно через неделю, ладно, ищем пост, может быть здесь прям перебежать Наверное, придется так делать. Далеко идти. Как оказалось, ребят, второй пост. Где-то вообще за забором. Не знаю где, иду туда искать. И самое интересное, что они запрещают здесь использовать, как вы помните, самокаты. Вот можно такой вот использовать, но должен быть водитель. Сам я управлять не могу. Иду искать второй пост. Куда-то далеко. Ребята, я нашел, наконец-то дошел сюда. Далеко-далеко шел. Огромный акцион. О, вот она. 01637. Круто. Быстро так. Так, ключи есть, есть. Фух. Блин, я аж думал, опять придется гулять. Долго я сюда шел. Так что все-таки самокат я не смогу здесь использовать. Так, как ты заводишься теперь? Астон Мартин. Завелась. Уже хорошо. Все. Так, стекла мыть не будем. Долго разбираться как. Просто, ох ты, настолько не ездила. У нее прям. Все, поехали, наконец. Сейчас быстро где-то осмотр сделаю и погнали. Вот сюда и сюда. Не знаю, на тот пост. Это, наверное, не тот вообще пост. Тоже низкая машина, очень удобно, ребят, грузить мне ее будет. Вот видите, колодки все заржавели, потому что не ездила очень давно. И сейчас нашла счастливого владельца какого-то. Здесь вот. Короче, себя по чуть-чуть. Ребята, какой аукцион огромный. То есть, смотрите, я, я еду обратно туда, где я изначально был. А это прям занимает 4 минуты целых ехать. То есть, я внутри аукциона добирался. Но зато покатаюсь что на крутой тачке. Главное, чтобы полиция меня не взяла. Потому что здесь, по-моему, номеров нет. А может, есть, не знаю. Так, едем-едем здесь направо. Хорошо. Ребята, забрал я Dodge Viper. И все. И теперь я уже выезжаю. Это территория вообще аэропорта какого-то или аэропорта. А у них тут, видите, какие-то склады, не склады. Хотя нет, они та. А, тут тут это. Тут самолеты маленькие, вот хранятся, видно. А у него вообще шап, он ремонтирует тачки. Вот, смотрите, маленькие самолеты. Звездные посадочные полоса. Вот такие вот дела. А я стартую стартую в или короче ребят вы station видите и вот линии две. я ехал за траком за вторым и я не понял ну почему две линии там нигде сайнов ну знаков нигде не было которые бы говорили какая линия для чего оказывается правая линия для тех кто пустой а левая для тех кто полный и чувак до меня проехал а сейчас вот этот офицер вышел говорит ты говорит, ты груженный а он увидел что я груженный потому что у них такие весы неточные, стоят на дороге. Они автоматически. Ты проезжаешь, они автоматически тебя взвешивают. И он говорит, ты, ты груженный? Не видя. Я говорю, я груженый. Он говорит, а что ты здесь стоишь? Ты не можешь здесь ехать, ты должен здесь по левой стороне ехать. Я говорю, извини, я думал, что это полоса для... тоже с весами. А у них только левая полоса с весами, а правой нет. Ну ладно. Короче, он говорит, ладно, в следующий раз, говорит, заедь, ну, заезжай на левую полосу. Я говорю, ладно. Смотрю Навального. Ребята, проснулся, сейчас время где-то пол седьмого, наверное, утра, может быть, семь. Вы знаете, часто так бывает вечером, устав и такой особенно когда день тяжелый, когда много загрузок, погрузок, еще и едешь. Вечером приезжаешь вообще никакой, ложишься спать, блин, думаешь, устал. Но с утра просыпаешься, когда выспишься, прям готов рвать и метать. И вот сейчас такое опять чувство очередное. Я надеюсь, что это чувство никогда не закончится Каждое утро оно меня преследует Просыпаюсь и прям вообще полон сил Хочу, хочу куда-то ехать Мчать, зарабатывать Смотреть, глядеть, вам показывать Короче, все классно, ребята Пойду умываться скорее И завтракать, и поедем работать Так, ребята, я отдаю тачку ночью, нужно скорее успеть к следующей машине, блин, не можем поехать, к следующей машине, потому что автосалон закрывается 8, этот уже закрылся, а время 7, мне еще нужно доехать, а сан Мартин скинуть, сейчас я в этот поеду, этот салон закрыт уже, но они сказали, что у них есть дропбакс для ключей где-то сзади, поэтому спереди паркую, закрываю машину ключи куда-то в дропбакс. Кидаю, короче, сумели договориться нормально, нормально едет. Здесь налево, отлично. И здесь сейчас навалим еще немножко. Ух ты! Ничего так как вы считаете. По-моему, даже очень ничего. Вот здесь мы ее паркуем где-то. Как-то нам надо туда заехать. Ага, вот здесь, да? Или нет? Здесь, здесь не будет. Это не по-христиански, а вот здесь совсем даже по-христиански. Как вы считаете? с фонариками. Ух ты. То есть каждое действие свое надо обязательно комментировать, иначе вы не поймете, что я делаю. Правильно? Так. Теперь закрыли. И надо сфоткать. Итак, доставляю, уже стемнело, ребят, я доставляю Астон Мартин, как раз они сейчас закрываются, я прям успел. Сегодня такой продуктивный день, сегодня очень много сделал дел, проехал много очень и очень много сгрузил машин. Доставил Астон Мартин, ребята. этот Астон Мартин, как вы помните, он шел из аукциона, из Далласа, с аукциона Манхейм. 2017 года, выглядит очень хорошо, конечно, но странно, что он идет в автосалон Мазерати и... Астон Мартин, то есть они что, покупают на аукционах, их что, реставрируют, делают, шлифуют, я не знаю, зачищают, чистят, до блеска натирают и продают. Ну, как новый его уж не продашь, он с 17 -го года, но тем не менее, видите, ребята. Так что на этом даже в Америке и автосалоны зарабатывают. Круто. Вот и все, ребята, у меня осталось всего лишь три машины, завтра я их до обеда раскидываю. И все, и загружаюсь опять, опять, ребята, опять в Техас поедем в тепло. Здесь, блин, холодина капец. Очень удобно, ребят, повезло. Прямо он через дорогу, он там трак-стоп. Мне ехать 2 минуты до клиента. С утра проснулся, умылся, позавтракал. Все, подъезжаю уже к клиенту. Додж вайпер скидываю. Время 8 утра. Окей, написал клиент. Я ему написал, что через 20 минут буду. Хотя я буду через 2 минуты. Но я пока разгружусь, не спеша, закрою. А потом его разбужу, чтобы он с утра пораньше не выбегал. Такая вот обстановка за окном. Снежок. Это Висконсин штат, ребята. Сразу за Элянойс штат. Отдаю Вайпер, потом отдаю Урус. Хуракан, точнее. Хуракан отдаю Ламборгини. И Мерседес. И все. И уже собираю, и еду обратно в Техас. Уже куча клиентов ждут. В общем, история такая. У клиента нет денег. Странный мужик, я ему вчера писал. А сегодня он говорит, нет денег. Мужик этот, он мне вчера замучил. Сообщение мне написал, я не знаю, штук, наверное, 20. Чувак, а что, там кэш или как? Я говорю, кэш, только кэш. Блин, почему кэш? Там должно было быть не кэш, там должно было быть перевести с карточки. Ты... Я говорю, не, я не знаю, разбирайся с брокером, у меня написано кэш, я с тебя возьму кэш. Он говорит, а, да, все, хорошо, я сейчас езжу в банк, возьму кэш. Сейчас приезжает, он говорит, ну что, все, я тачку забираю. Я говорю, «Не, не, забираешь. А почему? Кэш. Я же тебе вчера писал. А, да, о -о -о». ну, короче, ага, звонят. И, короче, тема такая. Он сейчас говорит, у меня нет кэша. Я позвонил ей, кому ей, непонятно, брокеру или что. Я позвонил брокеру, она сказала, что что из тебя меня, меня карточки возьмет, взяла. Короче, какую-то фигню меня гонит. Я говорю, чувак, ты что, не понимаешь, потому что вчера разговаривали. Я же тебе сказал, что кэш. Мы с тобой переписывайся, ты согласился, сказал, что я с ней созвонился. Сегодня ты мне что-то другое говоришь. Ну короче, я говорю, если ты не дашь кэш, я машину быстренько закрыл. Я говорю, сейчас поднимаю, загоняю и поеду на ярд ее на сторож поставлю. И потом будешь просто платить за то, что она там стояла. Я говорю, мне надо работать, мне надо ехать. Да, да, у меня есть кэш, сейчас, сейчас принесу. Еще вот эту вот фигню какую-то сделал у них. Вчера с ним договаривались, договаривались. Разговаривали, разговаривали. И тут бац. Ждем. Сейчас его барышня придет, деньги принесет. Если нет, то загоняй обратно.